Фотолитография внутренних слоев. Процесс фотолитографии внутренних слоев многослойной печатной платы состоит из нескольких этапов. На первом этапе внутренние слои проходят через линию химической подготовки. На поверхности меди развивается шероховатость, необходимая для наилучшей адгезии фоторезиста. На следующем этапе заготовки проходит линию автоматического ламинирования. Сухой пленочный фоторезист наносится на заготовку при помощи горячих валов. Автоматическая линия позволяет наносить фоторезист, не допуская его свисания по краям заготовки, что минимизирует вероятность брака на этапе травления. После охлаждения заготовки собираются в кассету и передаются на экспонирование, которое происходит на установках прямого лазерного экспонирования без использования фотошаблонов. Для совмещения слоев на разных сторонах заготовки вместо сверления базовых отверстий используется внутреннее базирование машины при помощи специальных реперных знаков. Это позволяет ускорить процесс производства без потери качества совмещения за счет исключения операции сверления. Экспонированные заготовки выдерживаются в течение 15 минут и передаются на проявление рисунка. Перед загрузкой в линию с заготовок снимается защитная пленка. Проявление происходит в однопроцентном растворе соды. Участки фоторезиста, которые не подвергались экспонированию, растворяются в проявочном растворе, обнажая медь, которую необходимо удалить. Завершающим этапом проявления является контроль качества, после которого заготовки передаются на травление внутренних слоев.